Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова проект «Люди вне профессии», а это значит, что вас ждет сегодня очень интересный спикер, приятное общение и полезная информация. Давайте я сейчас в начале, пока к нам присоединяются участники, я расскажу о нашем проекте. Проект Люди вне профессии уже более трех лет стартует в Минске, проходит в Минске, и вообще проект был создан в Москве Екатериной Бариновой в 2015 году. К этому моменту Катя Баринова уже три года была основателем своей компании по дизайну, озеленению, ландшафту. И вот она была настолько вдохновленная тем, вдохновленная тем что готова отдавать людям, да, делиться своими знаниями, опытом. Поэтому она решила создать такой проект Люди вне профессии. Потом этот проект подхватила уже в Минске Виктория Головнева. И благодаря ей он уже более трех лет развивается в Минске. В чем вообще идея проекта ⁇ Люди вне профессии ⁇ Ну, это самое главное, это транслировать знания, которые позволяют людям благоприятно развиваться, делая мир лучше. Потому что меняя себя, мы меняем мир. И сейчас над Минским проектом работают ребята. Это Павел Селицкий, Евгения Аберьянова, Виктория Голубова. И я ведущая и координатор проекта Донова Александра. За мной вы видите наш баннер «Люди вне профессии». И расскажу немножко про спикеров. Мы постоянно находимся в поиске интересных людей, интересных спикеров. Поэтому, если вы хотите присоединиться, выступить у нас, то найдите меня на Фейсбуке и напишите мне сообщение большими буквами «Хочу стать спикером» и присоединяйтесь. Кто может вообще стать спикером нашего проекта? Любой человек. Любой человек, кому интересны такие цели, ценности и темы как личностный рост здоровый образ жизни это может быть бизнес это может быть искусство это может быть психология коучинг медиация семейные какие-то отношения в общем все то что составляет нашу жизнь все то чем мы увлекаемся в жизни это может быть или бизнес или хобби и если вы готовы делиться своим опытом, своим знаниями, то welcome к нам на проект, пишите «хочу быть спикером» и мы вас ждем. Вообще уже за годы существования проекта у нас было более 350 спикеров. И уже сейчас мы расширяем свою аудиторию, это не только Россия и Беларусь, но и из Германии, из Франции, из США к нам присоединялись, поэтому будьте с нами на связи, следите за новостями. А, теперь то же самое про команду. Если вы хотите на волонтерских условиях присоединиться к нам и готовы размещать посты о, нашей, о нашем проекте, писать, писать интересные статьи, приглашать спикеров, рекламировать наш проект, то то же самое, пишите мне, Доновой Александре, хочу стать волонтером, хочу стать часть, частью команды, и мы будем рады вас видеть. Итак, все к нам присоединились, я еще раз приветствую вас на сегодняшнем эфире и готова представить вам сегодняшнего гостя. Сегодня наш гость Станислав Никитин, это коуч, медиатор, преподаватель Центра медиации и психологии и медиации переговоров, а также мастер переговоров и интересный мужчина Станислав Никитин. Станислав, здравствуйте. Да, добрый день, добрый вечер, наверное, уже больше. Так, я надеюсь, да, что меня... Станислав, слышите, да? Да. Сейчас, да. Слышите, да. да. да. Слышу. Слышу. да. А, у нас с вами ага. есть участники в чате, и я сейчас приветствую их. Здравствуйте, и обращаюсь к ним. На протяжении нашего разговора у вас могут появиться вопросы, какие-то интересные замечания или какая-то информация, на которую вы хотите получить ответ, то вы можете свои вопросы написать в общий чат. Я их увижу, обязательно прочитаю, и Станислав нам а, даст обстоятельный ответ. Постарается ответить. Ответит обязательно. Хорошо. Станислав э, помогает в решении конфликтов и сложных ситуаций э, людям уже более семи лет. И сегодня на встрече мы поговорим о том, как взаимовыгодно, эффективно договариваться. Вообще, что такое медиация? И Почему сейчас именно этот навык востребован? Еще раз здравствуйте, Станислав. И... Да, добрый вечер, Александра, добрый вечер, а, участники. И к вам тогда первый вопрос. Что такое, давайте начнем, что такое медиация, кто такой медиатор? И что он делает? Uh -huh. Да, ну хорошо, давайте начнем тогда с определения, что же такое медиация. Медиация — это конфиденциальные переговоры с участием посредника, да, медиатора. Тот, кто а, помогает а, сторонам договориться, а, причем переговоры эти конфиденциальные, он помогает договориться сторонам те, которые находятся в судах, если ну, люди дошли до судов, у них есть возможность приостановить, да, вот это судебное разбирательство, уйти в процедуру медиации. Медиатор это тот, кто помогает людям договариваться, ну и компаниям, людям, в основном людям, да, не компании друг с другом не могут договориться, люди не могут договориться. Руководители, да, медиатор тот, кто помогает договориться людям, найти варианты, которые будут взаимовыгодными и интересными. То есть есть определенная технология, медиация — это технология, технология разрешения, ну, альтернативная технология разрешения а, конфликтов, конфликтных ситуаций. Потому что есть и третейский суд, и есть фасилитация, как вы говорите, ну, фасилитатор, да, может а, помогать, людям договариваться. И есть такая процедура, как медиация. А, как это происходит? А, стороны обращаются к медиатору либо один кто-то из участников, да, есть у них какая-то комплектная ситуация, хотели бы договориться, там, дорого решить, обращается к медиатору, медиатор проводит оценочную встречу, э, э, чаще всего она э, без оплаты происходит, и э, он <coughs> через вопросы, через э, то, что проясняет ситуацию, что происходит э, у людей, э, что происходит, э, что за ситуация, определяет ситуация медиабельна, не медиабельна. Да? То есть медиабельная, а может ли быть она разрешена в процедуре медиации. То есть не все споры, не все конфликты можно разрешить медиацией, потому что у медиации есть ну, определенные принципы базовые, такие как добровольность, потому что ну, люди могут договариваться, если они хотят добровольно, ну, то есть добровольно договариваться. То есть Договариваться из-под палки очень сложно, то есть невозможно, да, и принцип медиации, первый один из базовых принципов, это добровольность, то, что люди хотят добровольно договориться, и одна, и вторая сторона то есть, Если там баланс сил разный угу. и происходит давление, ну, соответственно, эти, ну, переговоры не могут быть эффективными, это не для медиации, здесь немножко вот э, не подходит эта история. Добромольность, конфиденциальность, то, что я вам сказал, то, что происходит в процедуре медиации и в этих переговорах, остается в рамках этой сессии одной, двух, трех, неважно, да, то есть потому как это могут обсуждаться, да, коммерческая тайна какая-то, могут быть какие-то схемы, которые не совсем в судах можно там разруливать, рассказывать, да. Могут быть истории, которые связаны с семьей и которые не хотели бы ну, публичное глаз. Помните, как вот эти вот э, в Советском Союзе людей разводили, и был этот э, общественный суд, когда все там двором, всем э, коллективом начинали чистить и все остальное. И в судах сейчас, в принципе, происходит та же история. Да? Суды, они открыты. Многие суды, не открыты. Любой человек может прийти и послушать, как вы там получите свое вот какое-то приятное белье. Соответственно, ну, конфиденциальность. Они конфиденциальны. Они остаются в рамках этой сессии. То есть медиатор от себя может гарантировать, что вся та информация, которая была им услышана, она останется там же, вот с ним в процедуре медиации, да? То есть, э как там стороны будут распоря ну, распоряжаться этой информацией, это уже э ну, остается за ними, То есть, дополнительно соглашения о конфиденциальности могут быть тоже выключены, поэтому э ну, принцип вот этой конфиденциальности и этот он введется, да? То есть, он соблюдается. Э -э беспристрастность и нейтральность медиатора сложно договариваться, да, вот двум людям, если они чувствуют, что кто-то один, ну, специалист будет на стороне другого. То есть задача медиатора быть посредником. То есть для него стороны равны абсолютно и нет никакого ну, равенства сторон. Соответственно, ну, то есть и равенство сторон, это тоже, ну, один из полков вот, такой, да, что стороны равны. В переговорах они оказывают, ну, Влияние на ход переговоров медиаторов а, управляет самым, самим процессом. А, и вот эта беспристрастность и нейтральность а, помогает а, договариваться, помогает а, людям находить те решения, которые будут им взаимовыгодны. Потому что а, иногда бывает так, что а, разные ценности у людей и, допустим, если эти ценности созвучны с медиатором, и он может включиться, да, в эту историю, то есть начать как бы поддавливать вторую, отстаивая там интересы другой стороны. Это вот как история, когда ко мне обратилась пара, ну, женщина обратилась, сначала женщина обратилась о том, что хотела бы договориться, потому что у них развод уже произошел. Uh, у них была двухкомнатная квартира и общая как бы вот квартира, да, то есть по суду им разделили, маме общего пользования, они были вот как бы в совместном этом. у них там какие-то истории, там замки, цепи на холодильниках, то есть вот, вот видеокамеры, и там вот это вот постоянная бойня, постоянные какие-то столкновения, потому что они вот отыгрывали какие-то свои истории. И тут э, женщина обращается, что вот он хочет продать э, квартиру, э, не квартиру, а комнату свою. Сначала он предложил ей, у нее денег, соответственно, нету. Ну и дальше уже как бы в этом. И есть, э, скажем так, такие народности, такие ребята, которые э, комнату покупают чуть подороже. Одну, а потом внутри квартиры создаются невыносимые условия, и второй стороны никогда нет вот, ну, вариантов, как э, только продать вторую часть задешево, потому что в эту квартиру уже вот вряд ли кто-то, да, там, едет, еще что-то. И вот такие вот истории э, создаются. И в процедуре медиации, э, ну, есть еще такой, знаете, один, одна из э, стадий называется «копус». Фокус – это индивидуальная беседа, то есть это конфиденциальность внутри конфиденциального процесса. То есть э, сторонам иногда для того, чтобы помочь договориться, с каждым отдельно приходится разговаривать. Да? Есть информация, которую они не могут озвучить даже в общей сессии. И для того, чтобы дальше вот как-то э, помогать им договариваться, нужно знать эту информацию. И получилось так, что один из них в фокусе вот рассказывает мужчина, это, да, что на самом деле вот семья это, он ее не видит, не знает, не хочет и вообще хочет забыть, да, то есть ему это обуза вот эти вот, там, то, что алименты надо платить, и как бы вот ему этого не хотелось, он хотел уехать, и чтобы вот этих исполнительных листов ничего-ничего его как бы не держало. А, с одной стороны, ну там мама с ребенком, да, здесь мужчина, который вот хочет прийти в этот. И на самом деле... Ваше позиции... сердце на, чьи, на чьей стороне было? Да, с позиции, вот, если взять, э, с позиции простого обывателя, да, ну ты же как бы, ну понятно, как бы, ценности, да, в уровне и все остальное, но для того, чтобы изобрести им э, какие-то взаимовыгодные варианты разрешения их ситуации, либо они будут долго в этом подаваться, да, либо, если ты включаешься в одну из сторон и начинаешь как бы поддавливать там где-то еще а Вторая сторона это почувствует, да, ей это не нравится. Она пришла за безпристрастностью, за разрешением конфликта, то есть у нее тоже есть какие-то интересы. И если понимать э, сам этот процесс, э, ценность, да, откуда там что и все остальное, то есть надо уметь увидеть картину мира глазами другого человека и помочь им точно так же увидеть э, их картины мира. И ценности. Конфликт ценностей ⁇ это вообще такая штука, который либо не разрешим, ну, конфликт ценностей, он либо не разрешим, либо разрешим, если будет найдена там ценность более высшего порядка для двоих. А, в этом случае как бы ценность ну, нельзя было найти, потому что для одной семьи там ценность вот вот это все. А мужчина этот воспитывался в детском доме, да, у него понятие, что такое семья, что такое дети, что вот такая вот история, у него нет, да, и понимать его тоже надо, да, его картина мира, она немножко другая, да, то есть судить, оценивать, нет, у мобилиатора не должно быть, да, вот эта безоценочность, беспристрастность, и нейтральность. И что же вы решили? Вот просто я уже в нетерпении. Что же? Казалось бы, такая неразрешимая есть? ситуация. На самом деле ситуация разрешимая. Получилось так, что когда с женщиной проговорил вот эту вот всю историю, да, то есть в этом корпусе спрашивается, что я из этой вот информации могу второй стороне рассказать? Да, что, Какие карты могу раскрыть? Он говорит, да в принципе все может. У него не хватало, там, допустим, самого смелости озвучить эти да, вот вещи, что вот как бы это. Решение было следующим, что э, мама вот забирает, ну, бывшая супруга забирает этот исполнительный лист, э, она потому что ее эта история тоже устраивала, потому что она говорит, нам лучше двухкомнатная квартира, в которой мы будем спокойно жить, э, пропитание, там, вот это вот все я заработаю, но мне важно, чтобы ну, было эмоциональное обстановка у нас с ребенком, мы как-то вот разберемся. Да, безопасность в такая в квартире. Да, безопасность, и то есть ее устраивало, что вот этот счет, грубо говоря, вот этих элементов, он часть отдает, они об этом договорились, прописали медиативное соглашение, и а его интерес был в том, чтобы уехать, и вот чтобы его ничего не держало, да, никакой вот абсолютно вот это вот а сами они договориться не могли, потому как, когда люди находятся в конфликте, и там с лестница эскалации, когда уже вот много чего произошло, людям очень сложно договариваться. Да, эмоции, эмоции, вот это вот то, что не дает, особенно в таких конфликтах. И чем больше люди находятся в этом вот конфликте, да, тем хуже. Происходит усложнение конфликта. Да, то есть очень сложно потом им самим договариваться. Хватает буквально там на несколько секунд, давай поговорим, а дальше начинается ругань уже. Да, есть такое еще понятие вертиго, да, то есть постоянно-постоянно их закручивает, они не могут э, находить вот каких-то вариантов решения. И самое страшное, на самом деле, э, когда люди не могут договориться вот это вот эмоции, э, потому что э, наша, как бы, ну, Структура, из чего мы состоим, да, бессознательное подсознание, сознание и некое надсознание. Да? Сознание это то, как мы рационально мыслим, как мы рационально принимаем какие-то решения. А когда у людей конфликт, они находятся в, э, ну, во власти подсознания, то есть, где эмоции и чувства, да? то есть вот. и задача медиатора привести их в состояние, когда они могут логически мыслить и оценивать ситуацию на будущее. Да? То есть пока эмоции человеком э, руководят, он принимает решения, которые неэффективны. Э, это могут быть краткосрочные решения. И иногда, э, ну, от степени эскалации это зависит, э, иногда люди доходят до такого порога, когда э, они готовы саморазрушаться только чтобы кому-то другому вот их чего-то не досталось mm -hmm. и э, вот если брать вот эти вот семейные э, там споры конфликты вот, вот эти все истории э, самое главное для медиатора вывести из под удара детей потому что дети это расходный материал в руках взрослых это то что э, Чем манипулируют оружие. да, Манипуляции, оружие да оружие. вот эта вот вся история и люди просто, когда находятся в конфликте, там всегда работает следующая история. Посмотрите, я же вообще вот классный, и начинается, когда вот выход, да, конфликт, когда начинаются друзья, увлекаться там знакомые, суда, там еще что-то да, пишут в соцсетях, какой там негодяй и все остальное, а я же вот как бы не могу по-другому поступить, потому что я же хороший, ну я как бы защищаюсь. Да? И вторая сторона точно так же. И люди не готовы, вот, вот не потому, что они плохие, а потому, что, ну, психика так работает, они вот не могут, не могут не услышать друг друга, не договориться, и тут нужен посредник, тут нужен человек, который будет трезво, холодно, беспристрастно помогать договориться, причем вот это вот эмоции, когда они преобладают, Медиатор э, в процессе обучения учится работать с эмоциями, с эмоциональными состояниями, так называемую отработку да, этих эмоций делать. Люди могут договариваться только в том случае, если они начинают рационально мыслить. Задача отработать эти эмоции и помочь ну, рационально как бы, людям принимать решения. А, Станислав, а вот если бы эта пара супружеская обращалась в суд, потому что люди обычно идут в суд, да? да. А, как бы там решился их вопрос? А их? Быть... Ну, их вопросы решился в суде, в принципе, им квартиру разделили по суду, то есть они в это совместно нажитое имущество, ну, так как ее разделить там, допустим, посередине нельзя было, ну, а по суду было решение, большая комната принадлежит ага, маме ага. с ребенком, ну, с дочерью, а поменьше – ну, угу. И поняла, места общего пользования, они вот как бы… Общие. Ага. А потом медиатор, то есть вы довели его вот до логического решения, которое устроило бы две стороны. Угу. А, Станислав, скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что навык договариваться – один из самых важных в жизни, верно ага. я понимаю? Да, вот, а, расскажите нам свою историю вообще, кто вы, что вы, как вы к этому пришли, и где вам помогал этот навык вот получить такой бонус, профит или там. А... Расскажите, вообще, на самом историю. деле, да. да, на самом деле, ну, возьмем уже, наверное, вот того, когда у меня был свой бизнес и все остальное, уже тут начался процесс и подмешиваться кризис середины, жизни, да, вот этого середины, кризис среднего возраста, так называемый, да, в который мы рано или поздно все приходим, мы начинаем задавать себе какие-то вопросы. Зачем, что, почему, что тут происходит и что со мной происходит, что не так, да. В моей жизни был, когда я был руководителем бизнеса, то есть это был, ну, я как индивидуальный предприниматель, родничные там магазины, и в какой-то момент начал вот что-то точить, да, что-то чего-то не хватало, хотя ну, переговоры там с поставщиками постоянно проводили, да, вот что-то что происходило, но вот чего-то не хватало, вот что-то не хватало, какого-то вот внутренний зона был друг как другое. А, пришлось этот бизнес полностью свернуть и поехать какое-то время в найме побыть, обучаться, учиться, чего-то нового. Знаете, почему, как это, знаете, закрыл эту дверь, потому что для себя принял такое решение. да, Если я не закрою эту дверь, я постоянно буду одной ногой стоять где-то там на пороге. Да, то есть вроде там деньги есть, но и дальше куда-то чего-то ты вот не пойдешь. Начались поиски, там, через ну, то есть обучился коучингу, постоянно шло обучение, самосовершенствование. Там, побыл побыл какое-то время в найме один раз в 8 месяцев, в одном из немецких концернов поработал, потом где-то полтора месяца после этого концерна еще в найме. Я посмотрел, что некоторые компании теряют очень большие вот как бы суммы денег, да, из-за того, что не могут договариваться. Либо договариваются так, как их не, не устраивает, либо еще что-то, да, либо вообще не готовы договариваться. То есть вместо того, чтобы э, изобрести, сгенерировать какое-то решение, которое будет устраивать обе компании, ну, э, либо э, компанию как поставщика, да, то есть и очень много, вот они не готовы, не, нету гибкости вот этой, нету понимания, что такое договариваться. Иногда вот, э, ну, много обучают там, этот, жестким переговорам, как себя вести да. в жестких переговорах. А многие сейчас критикуют, допустим, вот этот подход, э, переговоры по интересам, как вот э, с точки зрения, потому что медиация, это же не просто вот посредничество, да, это медиативные навыки, медиативный подход, про то, как договариваться да, в переговорах, как вести переговоры на, для того, чтобы заключить взаимовыгодные. Ну, раз мы уже об этом заговорили, тогда, может быть, откройте нам секрет, где вы обучались именно переговоров. То есть я поняла, если у вас уже был собственный бизнес, там вы вели его успешно, значит, то есть навыки природные коммуникатора у вас были всегда изначально. Да. А потом. Ну, это было. Обучались коучингу и дальше э, переговорам. Вы уже вывели эти навыки что на осознанный уровень и где вы обучались вот переговорам? Да, первый раз вот обучаясь коучингу, я услышал о медиации, да, вот там первый раз у меня вот, вот первый раз был модуль, когда я услышал про медиацию и на какое-то время я просто забыл, я не передал значения вообще этому не знаю, слову новому, которая прозвучала, но технология, сама технология мне вот, как ее подавали, да, она мне понравилась. А потом спустя какое-то время ехал я в автомобиле, и вот что-то крутилось, да, вот это вот внутри меня чего-то крутилось. Куда и как эти навыки могут быть, да, вот переговоры, э, в том числе э, коучинг, как это, во что вот можно вот как-то слепить, да, и, и на тот момент уже опыт э, там, в продажах, в активных продажах был более 10 лет, и вот как-то вот, что-то пазл не складывался какой-то, ехал я как-то складывал, складывал этот пазл, и тут пришло откуда слово медиация. Вот как-то оно ну, всплыло таким образом, да, внутри меня. И э, вот такое состояние, когда говорят, э, не то, что там эти мурашки, да, вот через тело, а вот эта вибрация через тело какая-то очень такая вот интересная была. И э, я начал гуглить, медиация там, где в Минске можно вообще вот этому чему-то там обучиться. И тут в центр медиации переговоров э, я сразу же позвонил. И э, руководитель говорит, слушайте, ну курс уже начался, уже вот первый, первый модуль прошел. А у меня такая история, как только какие-то значимые э, обучения в моей жизни, как только значимые какие-то э, события, я постоянно… Вы запрыгиваете в последний вагон, да? последний, да. То есть я первый, я на коучинге точно так же пришел и пропустил этот первый модуль, первый день, первый этот, я пропустил. И уже в следующий запрыгнул. И то же самое было с медиацией. И в момент, когда я, вот, я в центре медиации обучался, а, так как пропустил первых вот два дня, а, ну там целый модуль. Введение в медиацию там было вот, показано, как это происходит, процедурой что это, что мне из себя представляет. А со следующего модуля это уже был там коммуникации и все остальное. И я вот вот этот первый пазл пропустил. И у меня, честно говоря, до последнего и как это не складывалось, а как же эта технология работает, как это вообще вот происходит. И последние буквально там дни он вот сложился в кучу, этот пазл. Я сдал экзамен, ну, как экзамен да, вот, э -э, финальную медиацию, после которой там документы э -э, в Минюст э -э, отнес, потому что Минюст выдает свидетельство медиатора э -э, на основании справки об обучении и то есть, включает клиента. То есть это на государственном уровне все вот так да, вот? Да, то есть э, список медиаторов, э, которые, ну, выдано э, свидетельство медиатора, оно на сайте Минюста висит, то есть Минюст, э, ну, курирует, скажем, эту часть, а не, не просто сам по себе, э, человек работает. И э, соглашение о... Ну, медиативное соглашение может подписывать медиатор, у которого есть, да, вот свидетельство о медиации. При этом э, и с того времени, с того времени я и остался в центре как э, тренер, как э, преподаватель, преподаю модуль по конфликту. Э, замечательная команда у нас там международные медиаторы, за которых вот э, ручаюсь, да, что любые вот какие-то сложные ситуации. Они готовы разрулить и помочь, да, договориться людям. В принципе, чем и занимается все последнее время. Угу. То есть, послушайте, Станислав, а если вы, получается, минюст в государственном реестре, вы вас регистрируют, и вы как это до медиация это еще досудебное решение споров какое-то, да, идет? Ну, медиация, она может быть когда до судебное разрешение конфликтной ситуации, либо там споров каких-то, также на любой стадии судебного разбирательства. Mm -hmm. Если ребята решили там, либо компании, либо директора, там, еще что-то, договориться вне суда, они заявляют о том, что уходим в процедуру медиации, и, соответственно, до 6 месяцев на, ну, вот, по закону они могут быть в процедуре медиации. Слушайте, Станислав, тогда медиатору важно юридическое образование иметь? Нет, медиатору сейчас в данный момент юридическое образование ему важно иметь просто высшее образование. В данный момент как бы у нас любой человек, у которого есть высшее образование, может обучиться получить эту справку по Прохождение обучения, то есть не юристы обучаются 170 часов, а юристы 140 часов. То есть для не юристов есть блок 3 часов юридический, которые а, доносится. На самом деле, могу сказать так, что медиатору иногда а, вот эти вот юридические знания больше, наверное, этого, не помогают, чем помогают. А, и наоборот бывает. Ну как, пришел, сказал, так, ребята, если вы не договоритесь, один там получит там 7 лет, второй там столько-то, или там столько-то штрафа. Тут... Ага. Вот, а, медиатор – это посредник, да, который а... А, не… Медиации есть разные. в разных штатах, есть оценочная медиация, когда медиатор видит а, вперед, да, то есть какие будут результаты разбирательства, он сторона может об этом сказать. А классическая медиация, она этого не подразумевает. Ты не можешь э, сторо, с, ну, стороны консультировать, потому что ты не консультант. Э, ты не можешь их направлять, потому что если ты их куда-то направляешь, и куда-то ведешь свое какое-то да, вот, э, видение, как лучше будет разрешить конфликт, э, как правило, это ничем хорошим не завершается стороны собственники конфликта. Только они знают, как лучше будет разрешенный конфликт. Иногда, знаете, у меня был такой вот случай, когда мы с коллегой по медиации разруливали семейный конфликт, и потом на основании этого было медиативное соглашение, брачный договор там составлен и все остальное, и помощница моей коллеги помогала ну, набрать это все. И она после того, как стороны ушли, она пришла и говорит, а как, как можно об этом... Что за бред? Как можно об этом договариваться? Блин, ну, стороны это устраивает. Ну, ну вы прям заинтриговали. А можно хоть какой-то пункт э, огласить? Ну, вот что там было написано? Как, Я вам скажу это... так, ну, чтобы, в этот, чтобы понимать, когда договариваются люди о, допустим, о, ну, в участии, воспитании детей, да, грубо говоря, либо кто будет забирать, в какое время, как это будет происходить, потому что конфликт это возникает, вот, когда э, вроде о чем-то договорились, но не до конца. Э, иногда есть такое, что ребенку важно в определенное время принимать таблетки. И это в медиативном соглашении прописывается, кто будет, как будет, то есть вот все до мелочей. Потому что э, то, о чем люди договорились, э, медиатор проверяет еще на реалистичность. Ну реалистичность это то, что люди осознают, они как взрослые понимают, как это будет происходить. Иногда там, допустим, отец говорит, ну хочу, чтобы ребенок постоянно ночевал, а, а у него трехсменный режим работы. А что будет происходить, когда вы будете на работе? Как когда он говорит, О, а ну да, ну как бы не учли. То есть вот такие вот такие вот мелочи, причем по детям там они а могут быть промежуточные соглашения. Потому что дети-то растут, и у детей, которых три года у них одни потребности, у детей, которые пять лет, у них другие потребности. Да? Вообще задача медиатора, в том числе, вот, проведя такую медиацию, помочь людям последующим, ну, помочь им выстроить коммуникации так, чтобы они последующим и сами могли договариваться, то есть mm -hmm. сами могли принимать вот эти решения. Потому что эмоции, эмоции мешают. Ага, понятно. А скажите, Станислав, вот, может быть, я тут сижу, слушаю вас, может быть, у меня тут давно уже талант пропадает, какие должны быть природные навыки у человека, ну, soft skills или там, да, какие-то, чтобы были предпосылки хорошего медиатора. Чем должен обладать человек? Какими качествами? Знаете, как этот юмор... Юмор. Да, юмор в том числе. Ну, <связывая> потому что <связывая> иногда разрядить ситуацию, ну, нужно уметь. Да. Нужно uh -huh. уметь, то есть они вот как бы это иногда бывает э, настолько вот как-то вот какая-то такая ситуация создается, что просто блин, <связывая> что происходит сейчас? И они где-то вот тоже в это включают. Ну, какая-то способность анализировать, да, там есть какой-то пул, что такое из себя вот медиатор, да, он личностно должен быть э -э, ну, с, с каким-то стержнем, с какими-то там выработанными ценностями в том числе. У него самого должен быть, в принципе, наверное, какой-то порядок где-то да, в, э -э, в голове, э -э, каких-то таких вот специальных навыков, ну, коммуникабельных, да, это вот в любом случае то, что вот э -э, эффективной коммуникации, но это то, чему можно учиться, да. И, наверное, самый такой вот, самый такой критерий, наверное, если ты хочешь заработать в этом по-быстрому денег, ну, ты быстро выберишь. Uh -huh. Просто если тупо из-за денег прийти, ну, выберешь, uh -huh. ты не сможешь этого делать, да, то есть желание помогать людям. При этом помогать, оно должно быть таким, не, знаете, не когда ты себя на алтарь кладешь как бы и этот баланс в этом должен быть твое желание помогать людям достигать каких-то результатов mm -hmm. положительность и если взять вот медиатор что это такое да если вот взять пирамиду э, потребностей э, того же москва где вообще mm -hmm. вот медиаторы что это такое Наверное, вот это вот самоактуализация, кто я, что я, зачем, да, потому что нас учили больше ста лет воевать. Суды, суды, суды, что кто-то там чего-то этот, а договариваться никто не учил. Ну, нету такого, да, как договариваться, что с этим делать. И представьте, вот сейчас, допустим, если мы берем семейную медиацию, вот самое простое, да, в судах огромное количество дел, когда люди разводятся, и там дети. Дети вот это все видят. Там же, там же происходит, ну, эти сценарии, которые рождаются, да, то есть взрослые проигрывают свои там детские сценарии, когда они вот были в семье. И mm -hmm. представьте, когда сейчас в судах такое количество э, вот этих разбирателей, что если вот этих детей, а детей возьмем там у семьи в среднем, да, двое детей, mm -hmm. то сейчас в в этих вот ситуациях находится ну, город там 50 тысяч населения это вот все дети которые ну грубо говоря целый город да, mm -hmm. которые видят то что происходит вот, в их семьях как э, их родители разрешают какие-то конфликтные ситуации и О, про... у -у -у -у. Да, да, Извините, тут как раз вот вопрос в чате, да, про детей был. Когда Сына. вы ведете э, переговоры медиации, да, вы учитываете мнение детей? Как вы их как-то а, да, но здесь, здесь важно понимать медиатор, да, он может приглашать, есть коллеги, медиаторы, которые тоже медиаторы, детские психологи, они присутствуют, и дети, ну, мнение детей, дети, дети могут быть э, привлечены туда, да, в самой эту процедуру. с какого медиатора. возраста? С как, с какого? Э, на самом деле, э, как это... Психолог с ними работает, да, то есть он оценит, есть, диагностирует до сессии, ну, когда дети уже могут внятно хоть что-то говорить, да, то есть как-то про какие-то свои интересы и все остальное. И а, здесь еще вот, вот такой, да, важный момент, почему говорю, что на уровне вот какой-то миссии, там, что происходит, mm -hmm. Mm -hmm. когда происходят разводы, там, и все остальное, да, вот представьте, у ребенка спрашивают, с кем ты будешь жить. Ну, есть, это, ну, ну, вот, ну, вот как оторвать? Ну, когда а вот вы... родителям говоришь, слушать, ну, вот какой вы будущий своим там детям, да, вот, когда ему там кто-то спрашивает, а кого ты больше любишь, с кем ты будешь жить, когда вот, вот сами родители вот это вот все воспроизводят, ну, на самом деле это вот... Но им кажется, то есть они в таком психическом состоянии, психологическом находятся, когда им кажется, что, блин, у них по-другому они не могут, что они делают добро, что они вот как бы нормально. а компании здесь не берем даже семейную медиацию да, берем компании когда э, руководители когда собственники бизнеса точно так же и, э, и, и начинают податься начинают податься бизнесы а у них сотрудники до да, э, от них зависит жизнь и, э, и трудоустройство людей да. Э, в том числе и есть ну, такое понятие внутренняя среда конфликта, когда внутри компании начинается там этот. И как только э, он выходит за пределы во внешнюю среду, то есть через СМИ, через то, что там люди начинают говорить, да, там в соцсетях где-то, что этот... Э, Стороны вот бизнес, вот бизнес да вот когда конфликт выходит из внутренней среды во внешнюю, они гибнут. Ну, то есть не, не фигурально гибнут, да, то есть физически, да, но mm -hmm. подключаются другие силы. И ресурсы внешней среды, они всегда больше. Скажем так, если внутри компании э, два там, учредителя, да, они, у них есть деньги, у них там, этот, есть какая-то власть все остальное а Их компания как бы вот имеет какой-то вес. Начинается внутри конфликт, они что-то не договорились. И чаще всего, блин, они просто тупо не договорились. Не от того, что юридически там чего-то невозможно решить, они лично не могут договориться. И эти конфликты выходят вовне, начинаются суды и все остальное внешняя среда начинает подключаться. Начинает подключаться государством, начинает подключаться другие участники рынка и понимает, что ну, компанию можно в принципе разорвать. И что происходит? Ее разрывают на части, да, потому что контрагенты, которые э, сотрудничают, а если еще контрагенты, которые э, сотрудничают на других рынках, ну, то есть, э, допустим, на рынках Европы, поставщики, либо там покупать, они понимают, что в других когда начинается конфликт, ну, лучше с ней свернуть все эти взаимодействия. Mm -hmm. И когда внутри компании не договариваются, во внешнюю среду выходят, становятся достоянием общественности через СМИ, через все эти территории. И люди теряют бизнесы, теряют компаньонов, теряют все. Ну, на самом деле, к примеру, в Беларуси в том числе здесь вот не так давно этот конфликт происходил, там это вот прям тоже да, вот, стало достоянием не могу говорить какой но в принципе многие многие его этот, видели и просто просто нужно ну, договориться где-то вот, уметь овладеть там с этими внутренними состояниями потому что на определенной стадии когда вот эта вот эскалация все или ничего и когда саморазрушение ради того, чтобы кто-то что-то не получил, ну, это не есть хорошо, это не есть здорово. Слушайте, Станислав, а, извините, перевью, а вам больше нравится, какие конфликты разрешать? Бизнес, вот такие партнерские, семейные конфликты или там, какие еще вообще виды бывают? На самом деле, смотрите, как происходит, то ну, основное это все же организационные конфликты, да, то есть э, внутри компании, между компаниями, в том числе, э, как внутри компании э, разрешать конфликтные ситуации. Потому что есть, э, ну, в компанию приходишь, ну, там, как вот, по э, ко конфликтам, а они говорят, слушайте, у нас, как бы, конфликтов нет. Да, ну, иногда, да. Я не да. конфликтный, у нас конфликтов нет. И я им чаще говорю, слушайте, может быть, это, давайте пульс померяем, скорее всего, кто-то ну, кто мертвый. Но не может быть компании, в которой нет конфликтов. Если нет дней конфликтов, это компания мертвая, да, она никуда не растет, она никуда не двигается. Там всегда есть конфликты, там, э, в компании ресурсы ограничены. И там есть, равно с другой будет... стороны, конфликт это хорошо, то есть это показатель жизни, развития? Конфликт – это лучшее, что может произойти в отношениях, и э, в самой компании. Это лучшее, что может произойти. Конфликт – это точка роста. Точка роста, которую, которую, если не разрешить, мы стоим на месте. Ну, есть какая-то, да, вот э, не ситуация, возьмем там в семейных да, отношениях, какая-то конфликтная. И люди ее не разрешают, они стоят на месте. Ну, ее можно разрешить, блин, и... Сделать круче, mm -hmm. ну, расти дальше. То же самое в компании. Есть конфликт, конфликты э, возникают э, при, допустим, там, ну, ограниченные ресурсы, это понятно, да, то есть в этот. Но сам, сама суть э, в компании э, происходит изменение, реструктуризация, да, рост компании там эволюционирует, как-то вот новые отделы добавляются, либо там э, объединяются отделы. И людям не говорят, руководителя нет навыка донести, чего происходит. Когда сверху человек, ну, руководитель, топ, или там учредитель какую-то свою историю доносит, то он доносит кому эту историю? Он доносит директору. Да. Директор доносит своим замом. И происходит искажение информации. Вниз она приходит вообще, абсолютно не имеющая ничего общего с тем, что изначально было сказано. А иногда э, формирование образа, иногда вот сформулировать мысль, э, сам учредитель не может, чего же он хочет. И каждый по-своему понимает, и по-своему там чего-то начинают лепить, чего-то делать. Да? И компания не двигается, постоянно буксует где-то на одном месте. Люди теряют, компании теряют огромные деньги просто вот, ну, просто недополучает огромный прибыль. Иногда бывает, ну, внутри компании конфликты, да, то есть между часто отдел продаж и бухгалтерия. Блин, но ну это сплошь и рядом. Продажнику, когда надо, это вот, хороший продажник должен продавать, он не должен сидеть в этих накладных, это не его задача. Но есть иногда компании для того, чтобы э, каким-то образом там они думают, что Этим они помогают, там, я не знаю, бухгалтерии еще, что они на менеджера в этом все. Ну, я из своего опыта говорю, как у меня было. Uh -huh. Я не, я приходил в компанию, если как продажник, я говорил, я приду только на одном условии к вам работать, если я не буду заниматься вот этими вот договорами, не буду заниматься вот накладными, я буду продавать и не буду в офис приезжать. Моя задача продавать где-то вот в полях, да? А бухгалтеру, ему важно вот прям все, чтобы четко было. Когда звонит заказчик, слушай, надо срочно, сейчас, привези там, блин, на, ну, на тысячу, на две, на пять, на миллион, там, не, не ну, разные суммы есть. И Твоя задача, ну, вези быстро, потом с этими бумажками разберемся. И вот тут вот возникают конфликты. Иногда э, они скрыто, латентно протекают, да. Э, допустим, какой-то конфликт какие то там вот натянутость произошла между менеджером и каким-нибудь бухгалтером. И э, бухгалтер все делает так, то есть по инструкции она действует правильно. Но стопорит. Но стопорит. Но стопорит или и, там... идет. И, и как бы вроде руководитель разговаривает, он говорит, я все делаю, вот я как вот делаю, у меня да. есть это. И вот эти вот, вот эти вот латентные, скрытые конфликты иногда Компания стоит на месте, не происходит вот движения еще раз, дорогие участники нашего видеочата, я напоминаю, что свои вопросы Станиславу Никитину вы можете написать в чат, я их увижу и задам. Обязательно Станислав ответит. И, Станислав, все-таки вы не ответили, какие вам конфликты интереснее решать, семейный или бизнес? Мне интереснее решать все же бизнес, да? бизнес. то есть бизнес. Ага. Это немного другие конфликты, немного они похожи там похожи люди не могут договариваться да но здесь э, больше про переговоры здесь больше про вот, э, оказать содействие в переговорах То есть, там, там где семейные там больше эмоций а бизнес там больше про переговоры да, да ну в семейных там понятно там больше это, работы как Психолог где-то в том числе, хотя медиатор – это не психолог, медиатор – не юрист, ну, не адвокат, медиатор – не психолог. Это, как это, знаете, две смежные профессии в одной, uh -huh. но ты не можешь заниматься терапией в момент, да, даже если ты видишь, что со стороной uh -huh. происходит, ты можешь рекомендовать обратиться к специалисту, спросить, обращались ли вы к специалисту, к психологу, да, то есть вот, с точки зрения там, психологии есть какие-то вопросы. А если юридические какие-то вопросы, ты всегда говоришь, что вот, вот тут лучше вот вам обратиться, хоть я и знаю, как, как правильно, как это. Задача не э, консультировать. То есть у медиатора нет вот этой э, полномочий заниматься ну, консультацией. Mm -hmm. uh... И еще, Станислав, а вот скажите, когда вы видите результат своей работы, когда вы уже вот все наладили, и тут помирили, и тут помирили, вот честно, давайте так... Ключевое. ключевое Между Александр... нами, да. Ключевое... Да, что... Задача медиатора не помирить, это не мирить. Ага. Задача медиатора разрешить конфликт, а помирились, обнимаются, это побочное позитивное явление. Понятно. Хорошо, но у вас э, не возникают там крылышки за спиной, уровень Бога, потому что вы все-таки, ну, такое все-таки большое дело делаете? Э, на самом деле, э, ну, не знаю, там уровень Бога, крылышки, э, наверное, нет. Э, чувство, ну, радости, конечно, есть. Ты чувство, ну, оно, безусловно, испытываешь, потому что, э, блин, ты содействовал этому. Задача медиатора — содействовать сторонам, и управлять mm -hmm. процессом переговоров. И на самом деле, ну да, действительно, это хорошо, это классно. Mm -hmm. Когда mm -hmm. когда вот, вот, знаете, у меня был один такой в этот бизнес-спор а, между бывшим, ну, в прошлом они там два, ну, знакомых два друга, у них был бизнес, и все остальное начали делить там очень. Этот, а, все эти судебные разбирательства, все у них затянулось ну, порядка, наверное, семи лет. И представьте, вот, у человека семь лет назад закончилась жизнь. Ну, людей заканчивают. В конфликте семь лет ну, назад заканчивается жизнь. Это очень огромное количество энергии, которое требует, которое пожирает. Вместо того, чтобы направить вот эту энергию на созидание, они направляли это вот на разрушение. И Спустя вот 7 лет вот этих судебных разбирательств, они за 2 сессии договорились, две сессии по три часа. Они договорились, на самом деле это было всего лишь недопонимание между ними, коммуникативное, да, которое привело к эскалации, развитию вот этого всего. И один из них на следующий день позвонил мне и сказал, а вы знаете, это здорово, что вот так произошло, да? И он говорит, я хотел вам сказать ну, спасибо за то, что я, говорит, за первые, за 7 лет я первый раз спал ночью нормально. Когда а, вот я... это вот, ну, представляете, вот, когда твой мозг Оно постоянно... выматывает, да, оно энергетически выматывает. Да когда ты, ты не живешь, твоя жизнь заканчивается там, где начинается конфликт, ты начинаешь жить этим конфликтом и этой ситуацией. Ну, это вот как поставить жить на паузу. Семь лет ты жил на паузе. Твоя вся жизнь была нацелена на то, как сделать хуже твоему оппоненту. Договариваясь, договариваясь прощая кого-то, мы в первую очередь это, блин, освобождаем себя. Никого-то. Тебе вот первому шаг сделать не потому что... Ты какой-то слабый или еще что-то. Да потому что тебе это выгодно, сделать этот первый шаг. Я и... прям записала ваши слова. Можно я еще раз повторю, что вот прям записала эти слова. Конфликт — это точка роста. Твоя жизнь заканчивается тогда, где начинается конфликт. И уметь вот пойти, шаг навстречу сделать, что ты не слабый, это не слабость. Угу. Это наоборот. То есть, когда ты делаешь первый шаг, это, а, сила. Своему, это сила. Вот, слушайте, золотые слова, я прям даже записала их. Ну, спасибо большое. Угу. И а, сейчас, в вот, момент сейчас, то, что вот сейчас происходит вот, вот вообще, да, вокруг то, что в этот, многие компании стоят, а, многие бизнесы стоят. Многие из них уже и не запустятся. Uh -huh. Бизнес, что такое бизнес? Бизнес – это ребенок. Ну, ты ребенка своего зачал, да? Uh -huh. И твой ребенок сейчас как бы в этом. Ну, грубо говоря, там загибается, ему плохо. Uh -huh. Никаких не может быть вот этих вот э, «я не пойду», «я горд» чего-то. Если ты хочешь спасти своего ребенка, которого ты зачал, ты пойдешь и будешь договариваться. Ты пойдешь и будешь искать эти варианты. Если ты чувствуешь, не могу договариваться, мне что-то мешает, либо там что-то в это, какая-то там, играет вот это эго, да, часто мешает эго, пойти сделать этот первый шаг. Блин, твой ребенок сейчас это. Идите и договаривайтесь. Несколько бизнесов, своих детей, как бы, ну, спасайте. Никому, кроме вас, они не нужны. Мы как бы посмотрели и... Вся ситуация показала, что твои дети, кроме тебя, никому не нужны. И это всегда так. Неважно, это бизнес, это ну, действительно дети, кроме тебя они никому не будут нужны. И твой навык договариваться, умение договариваться, это вот вообще лучшее, что может произойти. Найти такие варианты, а если сам не можешь, обращайся к посреднику. Блин, вот есть люди сейчас, которые помогают, и это нормально. В этом нет ничего сложного. Мы зубы сами себе как стоматологи не не лечим, да, мы ищем посредника, который может нам вот, хотя мы можем там держать этот инструмент. Это помогают это медиаторы, коучи, кто там, да? Если с конфликтами, ну помогают медиаторы, ну медиатор, если разрешить конфликт. Смотрите, с конфликтом можно делать четыре вещи: конфликт можно уладить, конфликт можно урегулировать, конфликт можно разрешить и конфликтом можно управлять. <зывания> уладить, урегулировать, а? разрешить, ага, разрешить, и управлять и управлять. Угу. Управлять вот. конфликтом медиатор не может в силу того, что у него есть принципы базовые, да, и добровольность, беспристрастность, нейтральность, равноправие сторон. Конфликтом может управлять конфликтолог. Специально обученный человек. Конфликтом могут управлять стопы руководителей, которые обучены этому и понимают, как компании нужно блин, этот конфликт создать и управлять, чтобы он стал неуправляемым. Да, вот, конфликт можно вот здесь у людей иногда да, что-то уладить, а что такое урегулировать. Вот для меня это тоже я, прям сорвали. Лазить, да? ну, уладить конфликт, есть такая стратегия, да, уход от конфликта. И это вот как бы про то, что не раскачивать лодку там, вот как бы и все, а урегулировать конфликт это где-то в районе вот компромисса какого-то. Угу. Компания часто начинают компромиссы, да, сразу начинают какие-то компромиссы. Рано, рано конфликт должен быть вот выявлен вот до конца, да, то есть рано всякие компромиссом приходить для того, чтобы найти лучшие решения. Иногда э, руководители просто начинают, они боятся, они не понимают, что это такое, да, боятся потерять эту ситуацию, боятся сделать ее неуправляемой, либо и иногда просто они стараются не видеть этого, и как будто само рассосется. Само оно плохо рассасывается, оно рассасывается в какую-то такую вот плохую штуку, и потом он взрывается просто. И вот эти вот полумеры уладить, урегулировать это про полумеры. Угу. А, а, вы, а медиаторы разрешают. Разрешить это, со, ну, это ну, ну, скажем так, вот если брать, разрешить конфликт это вид. Это вот что может сделать лучшее вы. Разрешить конфликт это значит полностью исчерпать инцидент. Все, конфликт дальше не возникнет. Вот как с этими друзьями, да? Как с которые с этими друзьями, просто... да, хватает на самом деле примеров того, что происходит. Если взять еще вот э, простой конфликт между работниками, сотрудниками. Ну, трудовые, там это все понятно, да, а, была история, когда руководитель а, пригласил в компанию разрулить конфликт между двумя сотрудниками. А, два сотрудника mm -hmm. они два друга, а, и они в IT-компании, да, вот, работают. Mm -hmm. И в принципе претендуют на одну должность, которая повыше, как руководитель проекта. Mm -hmm. И тут, когда возникает конфликтная ситуация между ними, Потому что, ну, тут же, блин, чуть деньги, тут этот, повыше там власть и полномочия, а? этот, карьерный рост и все остальное. И э, получается, что э, руководитель, ну, и по сами договорились как-то, кто одинаково ценю там и, и все, да, либо кого-то одного назначает, ну, как бы тогда не совсем хорошо получается, да, кто-то в этом и вокруг этих ребят э, стала формироваться группа. Ну, кто mm -hmm. в этот, ну, активные участники. У, у конфликта есть две стадии, да, то есть определенные. То есть конфликт может быть конструктивным, конфликт может быть деструктивным. Так вот, конструктивный mm -hmm. конфликт, э, он на стадии там, напряжения, как бы вот инцидент, еще в этот, да. Но когда вот сам конфликт, это процесс, он не статичный, то есть процесс, да, чтобы он начался, Нужна какая-то конфликтная ситуация, либо конфликтогены, либо конфликтная ситуация инцидент, либо количество там, конфликтогенов. Ну, суть в том, что начинает формироваться группа, э, ну, в конфликт начинается действие, противодействие, да, какой-то, и начинает формироваться группа. Как только формируется группа, конфликт становится деструктивным. Деструктивный это э, в каждой группе начинает четко подкидывать свое, там, решать какие-то свои задачи. И конфликт уходит, как бы вот, куда-то уходит. То есть он еще больше разгорается, потому что каждый начинает как дрова в костер подкидывать, да? Безусловно. И иногда вот так происходит, когда формируются группы. И, ну, самое простое, если вот взять семейный конфликт, да, супруга и супруга. Пока внутри семьи происходит что-то, это закрытое, да, вот э, то, что я говорил, это внутренняя среда конфликта, пока он mm -hmm. не выходит. Как только он выходит за границы... Ну, становится достоянием там, родителей, знакомых, вокруг начинает формироваться... Теща, свекровь, и, -то, становится да? то есть начи... каждый начинает реализовывать какую-то свою стратегию. Если у, э, там, допустим, э, ну, чаще, что там, это, теща взять плохо взаимодействует, да, и теща всегда подкидывает дроп. да, блин, я же говорила, что вот как бы, вот, плохой, да, что ты это, да ты меня не слушаешь. А там друзья, эти подруги тоже вот как-то начинает подкидывать, подкидывать. И стороны, когда уже, в принципе, могли бы договориться без, без участия, а тут не получается, кто-то подкидывает и что-то свое там решает. Ну и у ребят там также началось, да, сформировалась группа и все остальное. И, и как бы и работа уже не идет, и все. И руководитель ну как бы вот, обратился, что надо бы разрешить всю эту ситуацию. А ситуация получается в следующем, что это два друга в прошлом, сейчас это уже, блин, враги, начинаются вот эти противостояния группы, и дальше уже было бы в эскалации, уже было бы хуже, да, то есть когда если он не был разрешен. А в процедуре медиации выясняется, да, вот, про вот эту должность. Кому и зачем она? Потому что есть позиция, а медиация, она а, разрешение с точки зрения интересов. За любой позиции всегда есть интерес. Сумма денег, чтобы понимали, да, сумма денег, она никому не интересна. Сами деньги, бумага, она не интересна никому. И сколько вот уже конфликтов было э, разрублено, сколько разбирать, сами деньги, они никому не интересуют, они никому не интересны. Деньги нужны для того, чтобы удовлетворить какую-то потребность. Угу. Какой-то интерес. А потребности могут быть всякие. Материальные могут быть... А, ну, имущественные там какие-то, да, в том числе психологические, а и процедурные, в том числе. И а, у этих ребят, вот когда с ними а, началась работа, получилось так, что одному должность нужна была, а, потому что а, ему предложили в другой компании еще больше должность, но для того, чтобы туда в компанию прийти, ему надо было побыть хоть полгода руководителем проекта. Угу. То ну, есть, как ступенечка есть, такая, да? Ну, по инструкции так как бы. Он не у -у -у. может вот, сразу там с какого-то вот там, программиста, либо еще там рядового, да, сразу перейти вот на выше. Его да? нужно было быть руководителем а, этого проекта. А второму, да. а второму эта должность да. была нужна для того, а второму она нужна была потому, что там сумма денег больше. Ну, потому что у него беременная жена, они начали строительство, и ему нужна была сумма денег. И смотрите, что происходит. А как разрешить эту ситуацию? Вот, ну, как? Одному нужна должность, а второму нужны деньги. И между ними ну, появится да, следующее. Да, вот, тот, кому нужна была должность, ну, они же друзья в прошлом, ну, и на самом деле они оба в этой ситуации выигрывают. Тот, кто занимает эту должность, получает должность. Ту сумму денег, которую он получает как руководитель вот этого проекта больше, он ему, своему другу, отдает ну, день, вот, ну, день. Ну, то есть ту часть, которая выше той зарплаты, он отдает второму. Ага, ага. А, и вот этот момент через полгода он уходит, он понимает, что через полгода он уходит, и этот понимает, что через полгода он займет это, да. А этот момент полгода у него вот эта вот да, сумма денег будет. И вот эта вот часть она всех устраивала, всех устраивала. И руководитель понимал, что он выше, вот сам руководитель, который э, ну, руководил компанией, он понимал, что в его компании вот этому человеку дальше расти некуда. А там непонятно, что дальше будет. да, И руководителю, в принципе, это тоже история окей. А если бы нет, ну, дальше как бы вот непонятно, что там было бы. Да? И на самом деле, если вот эти групповые конфликты в компании, если они не разрешаются, не разрешаются, иногда приходится, ну, для того, чтобы вот конфликтные вообще ситуации разрулить, приходится удалять, ну, людей просто двух, две стороны убрать, не факт, там же еще те остались, кто участвовал mm -hmm. в этих конфликтах. Иногда, э, ну, руководителю, иногда действительно нужно просто по живому лезу это убирать, все отделы. Вот два отдела полностью. И заселять новыми вместо того, чтобы э, что-то там в этой компании происходило. То есть, э, действительно, здесь компания сэкономила, благодаря тому, что пришел медиатор, да, э, и руководитель компании, и две стороны, и группы были удовлетворены решением, да? Да, да. А, и стать... ну, дальше вот, как бы компания работала дальше. Таких вот конфликтов на самом деле очень много. И иногда скрыто, на протекает, и неразрешимые, они просто начинают друг другу вот как бы все эти делать. А... Станислав, скажите, пожалуйста, а сколько вы провели, вот, можно как-то количество там обозначить вот этих медиационных переговоров, да, угу. а, и а, ну, вот в количественном? Ну, на данный момент, наверное, уже больше 70 вот этих вот медиаций различных, и семейных в том числе и в этот Uh, некоторые... Знаете, люди не любят говорить и компании, и руководители о конфликтах. Ну, ну естественно. И не любят ну, потом упоминать вас, да, что приглашали. Ну, на самом деле, ну это, это конфиденциальная информация, это конфиденциальная вообще вот история. И... Ну, некоторые просто... Не некоторые, большинство. Зачем? Uh -huh. Конфликты — это такая часть, которая, ну, про которую никто не хочет говорить. Ну, просто, знаете, с одной стороны, может быть обидно, что кто-то другой, например, бизнес-аналитики, они могут на своем сайте, знаете, как медали там сотрудничал с такой компанией, столько-то благодарственных отзывов, а вы получается э, принцип конфиденциальности, и вы наоборот э, ну, должны скрывать это? Нет, на самом деле нет. Есть же те, кто э, готов поделиться тем, что вот у них там была какая-то ситуация, которую в этом... На самом деле, ну, в бизнесе э, ну, не приветствуется вообще вот этот вынос, да, вот этого 40 и всего. В семейных медиациях есть те, кто готов там писать эти отзывы и кто как-то mm -hmm. этот. Но ну, на самом деле это такая вот, ну, наверное, какая-то интимная сфера. Знаете, как есть вот такой понять troubleshooting, да, когда решатель проблем компании там заходит. Они на сайтах ничего не размещают, потому что, ну, зачем, зачем? То есть компании с такими, ну, таких специалистов не, не пока. И руководители, в том числе, когда с топами работаешь, и когда э, у него конфликт дома, просто дома, да, и вот эта вся конфликтная ситуация из дома переносится э, на работу, в коллектив. Да, э, в саму эту. Иногда приходится просто с ним один на один работать, либо в его семье там помогает договариваться, его бизнес начинает по-другому работать они по-другому начинают работать, они по-другому начинают вообще взаимодействовать. Станислав, у нас э, от наших участников вопрос, э, всегда ли удается разрешить конфликт? Ага. И вопрос от меня, ну, естественно, интересно же еще знать, какие-то, может быть истории провала, когда вы не смогли разрешить конфликт, и вот uh -huh. почему это случилось, и какие моменты затруднили? То есть Всегда ли удается разрешить конфликт? Конфликт не всегда можно разрешить. Ну, есть mm -hmm. иногда, знаете, такое понятие, вот причина структурная. Структурная причина — это то, на что повлиять в рамках конфликта нельзя. Ну, изменения какие-то. Структурные причины — это географическое положение страны, допустим, разное законодательство стран, да, таможенное законодательство стран, допустим, э, таможенное законодательство одной страны позволяет сделать какие-то маневры, а таможенное законодательство другой как бы не, ну, не позволяет. Да. При этом тогда э, пол возраст, там, мера, вот вес, что-то вот, вот как бы вот, -вот тут, да. И алгоритм решения таких конфликтных ситуаций, он как бы следующий, да, когда структурный причин. Экономическое положение в стране – это структурная причина, на которую, ну, повлиять мы не можем, изменить мы ее не можем. Из тех ресурсов, которые есть. И, соответственно, либо, либо допустим, ну, простую ситуацию приведу... компания в в 9 утра начинается совещание. Ага. А допустим, один из ключевых сотрудников, его автобус приезжает в 9.15. Угу. Ну и он постоянно, постоянно опаздывает, его постоянно угу. ждут, постоянно конфликтная ситуация возникает. А, структурная причина вот с Минск-Трансом решить, допустим, перенос автобуса под конкретного угу. человека, ну сложно будет, да, изменить расписание. Это вот, ну, простая метафора, как это вот происходит. Uh -huh. Соответственно, он эту причину, ну, объектив, это же объективная причина, да, то есть изменить не получится. Соответственно, он либо принимает и изменяет свое поведение, либо там взаимодействие. Значит, едешь на автобусе, который раньше едет, и приезжаешь вовремя. Либо, если тебя это не устраивает, ты меняешь структуру, меняешь работу, меняешь страну. И что-то делаешь. Иногда конфликтные ситуации разрешить невозможно. В компании, в которой ограничено ресурсами, задачами разными, разное дело, у них разные задачи. Конфликт будет всегда. Умение взаимодействовать, умение понимать и умение, там, допустим, рефлексировать, осознавать, чего происходит и как это происходит. Принимать либо не принимать, да, то есть тогда ты меняешь. И в коммуникациях, взаимодействия. Потому что, ну, причины конфликта там есть информация, коммуникация, то есть вот это вот все искажение, как происходит. Мы с людьми, когда общаемся, вот метр в этот, расстояние в метр, до 70% теряется информации. В метре. Не говоря уже как о том, что какие-то там передают. У меня был вот сейчас расскажу про два, наверное, случая. Один, который завершился, окей, и он чем-то похож на ситуацию сейчас в плане того, что одна из, вот, одна из первых, наверное, моих медиаций таких рабочих, она проходила через Skype. Заказчик у -у -у. был здесь в Минске, и он заказал разработку приложения у разработчика у там парень, да, фрилансер, который находился в Израиле. И а, они в Минске один раз встретились, о чем-то там договорились, вот как бы словесно, да, и начался процесс разработки приложения. А, Извините, заканчив... а этот, этот, этот парень, который в Израиле был, он тоже, ну, э, там, белорус или русский? То он есть белорус, тоже менталитет он нет, он понимать. Был. Белорус. Он белорус, но здесь менталитет, ну, понятно, да, кросс-культурные коммуникации, они тоже uh -huh. имеют значение, и медиатору это важно учитывать. А, uh -huh. Он находился в Израиле, и вот когда у них пришел процесс там, первый этап сдавать, и какая-то сумма денег, у них не было ни договора, ни заданий, ничего там, вот, а разработка шла более полугода, и они вошли в клинч. Один требует деньги, второй требует сдать вот этот кусок работы. И mm -hmm. э, насколько вот восприятие всего меняется, да? они переписывались, и заказчик говорит, да, по почитайте, почитайте, что он мне пишет. Да он же издевается вокруг. он же вот в каждой фразе, он мне пишет вот эти посылы свои, он меня не уважает, он меня этот, э, тот, второй, то же самое. А за mm -hmm. что как бы этот, у нас этот, и вот, вот, вот, как бы. Вот эта медиация э, длилась, наверное, порядка двух недель. Потому что сначала я с, э, смог с ними ну, в видеоконференции пообщаться. Причем заказчиком ну, вживую, а с тем, кто э, в Израиле был заказчиком, через скайп пообщались. А потом через переписку это все пошло, потому что заказчик из Минска уехал отдыхать в Испанию. В Испании интернет у него был только писал он там. И вот эта вот переписка, две недели я ее переписывал. То есть то же самое, что они писали друг другу, мне приходилось переформулировать и писать по-своему, каждому из них, потому что от друг друга они это все воспринимали как вот желание там какую-то вот гадость делать, да. В какой-то момент, когда уже пришли к каким-то пониманию, чего делать, создал им общий документ в Google форму, и где начали вот это медиативное соглашение прописывать. То есть они уже писали друг другу вот, прямо там в этом документе, э, прописывали новое техзадание, новый этап, обсудили этот этап, где, что, чего, и на самом деле в какой-то момент было так, что один говорит, да я все, не хочу с вот, ним дальше никакого общения, ничего, и хорошо говорю, а вот полгода работы, что с этим, как дальше он будет? А если он, допустим, продаст эту идею там куда-то кому-то еще что-то, да? то есть а самому просто есть момент, когда люди не готовы договариваться, есть какие-то убеждения, есть техника, да, там адвокат дьявола, так называется, адвокат дьявола, когда начинаешь расшатывать убеждения людей. Это, знаете, люди, как они говорят, да я сто процентов уверен, что я в суде побед, ну, буду победителем. Угу. простой вопрос, то есть вы, вы хотите сейчас сказать, что у вас нету даже одного процента вот того, что что-то может пойти не так, и тут получается, что, а нет, ну, есть, может быть, там что-то, а если просто спросить, ну, вы уверены в этом, да, уверены, то есть это еще и, ну, такое якорение, а, там mm. есть, ну, вот эти медиативные техники, как это вот все прям донести а, с Сама там есть не проц... ну, этап да, торгов, как проводить вот эти вот переговоры, как торговаться правильно. Это то, что ну, учат медиаторы. И еще вот забегая, наверное, не знаю, вперед-назад, делая шаг, про медиатора. Человек, который обучился вот этим навыкам медиатора, медиатину, да, он может и не быть медиатором, но он может встроить это все в свою повседневную жизнь, в свою профессию. И а -а -а. ценность такого специалиста на рынке гораздо выше. Есть вот ну, один из таких ярких примеров, это вот моя коллега-тренер, она же возглавляет юридический департамент одной из крупных IT-компаний. Когда на место руководителя там было, претендовало, не знаю, порядка, наверное, там, я не знаю, 20 то претендентов, она до этого сопровождала строительные там эти договоры, подряды взаимодействия. То есть ну, ее, хотя она до этого была жестким переговорщиком там и все остальное, это то, что ей позволило вот, получить это приглашение в этой компании, что ее пригласили на эту должность. Угу. То есть вот это умение договариваться, умение решать конфликты повлияло на ее рост? Без судом, а, да. Без... Повлияло на ее карьеру в том числе. Угу. То есть, ее ну, выбрали из 20 там, претендентов, которые вот. А был, ну, был момент, когда э, не договорились. Там ситуация тоже э, с одной стороны наниматель, с другой там, работники, э, с обоих сторон были адвокаты, стороны вообще не готовы были договориться. То есть в процедуре медиации там... В принципе, их удалось до какого-то момента довести, да, что они начали предложения какие-то делать, как-то вот взаимодействовать, но на самом деле они эмоционально не были готовы еще. Да, Где-то вот настолько эмоции преобладали, что в какой-то момент они, нет, мы пойдем там судиться дальше и все остальное. Как бы, ну, настойчиво там участвовать в этом нет. Не, ну, не получается, не моя задача как бы насильно причинять добро. Ну, то есть, вот это вот причинение добра. Ну, хотите. Я, честно говоря, потом а, просто-напросто а, ну, где-то эту ситуацию отпустил, и больше я, в принципе, не встречался. Я даже вот и не восстанавливал, да, то есть, вот эту вот коммуникацию дальше с ними. Потому что у них там были адвокаты с двух сторон, и они там где-то дальше себе а, чего-то это. Вот, наверное, одна из Медиация, чем хорошо, да, и что такое добровольность? Люди хотят договориться. Если люди хотят договориться, хотя бы вот это намерение, да, либо одна из сторон, э, не всегда же они друг от друга слышат это предложение, и это предложение второй стороне делает медиа, да, делает правильно, делает письмо, пишет, звонок первый и все остальное. И отказ нет, это не значит сейчас, это может быть сейчас нет, да, человек есть, потом вот Подумать, поразмыслить, и иногда бывает, что здесь и сейчас не договорились, проходит какой-то промежуток времени, и они дозревают, да, доходят до того, что ну, выгоднее договариваться, чем судиться, ну, либо там еще что-то дальше врывать. Станислав, расскажите, пожалуйста, вот в центре медиации сколько надо часов учиться, сколько там лет, месяцев, как это все трудоемко? Слушайте, ну в этом, на самом деле для не юристов 170 часов ⁇ это программа, которая утверждена Министерством юстиции, а для юристов 140. А, 140, да, вы говорили. 140 часов. Обучение состоит, состоит по ну, то есть каждый модуль, это как это, как пазл, да, который потом складывается в одну, в одну красивую картинку. И сколько учиться, ну, допустим, вот до момента, пока вся вот эта история не началась, пока мы там общались в оффлайне все, происходит следующее, ну, то есть происходила следующая история, Группа выходного дня два с половиной месяца обучалась, ну, там, с э, какими-то перерывами. И была группа интенсив, которая в будние дни, ну, где-то в течение полутора месяцев обучалась, то есть это с понедельника по пятницу. Соответственно, э, сейчас вот дистанционное обучение сейчас э, с командой записываем, в том числе, да, переводим это обучение э, в дистанционку и но, наверное, дистанционное гораздо быстрее будет происходить, ага. чем в э, Хорошо. А, Станислав, скажите, тут от участников вопрос, естественно, о вас. Как вы да. разрешаете собственные конфликты? О, вы это знаете, как сапожник без сапог, можно сказать. Ну, всегда. На самом деле, ну, конфликты есть, безусловно, ну, без них никуда, конфликтах э, это... Так, и у вас есть конфликты, может быть, вы уже как гуру дзен всегда, Нет? Ну, гуру дзен есть истории, которые нас тоже будут не устраивать, но это не переходит уже, вот, ну, границы допустимого. Конфликт – это хорошо, пока он конструктивный, ну, так. главное не доводить его в деструктивный, вот это вот плохо и осознать где-то вот, что сейчас происходит, да? то есть эмоционально мы тоже можем стягиваться в какие-то истории, но это не значит, что ты в конфликт тянулся, да? то есть, э -э, не знаю, повысить голос можно, да, там что-то на повышенных тонах проговорить, отойти какой-то момент, либо отойти, остыть, потом спросить, ну, давай все же это, что-то там проговорим, договоримся, как-то вот говорим. На самом деле, сейчас в моей жизни ну, гораздо меньше вообще вот каких-то конфликтных взаимодействий. Когда ты понимаешь, что происходит с людьми, что с тобой происходит в определенный момент. Mm -hmm. Реактивных вот этих реакций нет. Реактивных каких-то вот вещей их уже нет. <сосы> а, ну, я все равно, вот мне так кажется, что а, и, идя в медиацию, во-первых, это должна быть любовь к людям, наверное. Uh -huh. Вот, во-вторых, все-таки, когда есть какое-то психологическое, может быть, образование или когда ты сам разбираешься во многих вопросах, да, uh -huh. может быть, не обязательно диплом, но когда человек сам ищет какие-то психологические теории, там, может быть, какие-то моменты семейной терапии, да, то тогда идет большее понимание, вот, ну, чем... Просто переговорщик. Слушайте, ну, само собой, ну, психология, переговоры, что такое переговоры, да? Это же иррациональный процесс. Ну, переговорщик, вот, кто, как воспринимают нас люди, да, и какая, ну, сколько, какая часть оказывает влияние в переговорах, вообще, вот, что в переговорах является, наверное, основным. 93% переговоров решает личность переговорщика, и 7% решает ну, как бы вот то, о чем говорим в переговорах. Да, переговоры – это технология, это процесс, это все здорово, но если ты не, блин, не управляешь своими эмоциями, если ты не понимаешь, как это, да? и эмоции – это то, что не дает. А пока ты думаешь, что ты ведешь переговоры или там провел переговоры, тебя давно там танцевали уже, и опытные переговорщики ну, умеют как бы воздействовать на эмоции человека. А если ты не понимаешь своих вот эмоциональных состояний, тебе ну, сложно управлять и собой. И тем более, вообще, вот как бы тем, кто напротив. Представьте, если переговор, ну, два переговорщика опытных, они четко понимают, что происходит. Они четко понимают, да? А есть переговорщики, которые опытный и неопытный. Так вот, неопытный не может понимать, да, что происходит с ним, когда, если это жесткие переговоры, и мне надо быстро там что-то вот как бы свое какое-то отстоять, свое что-то как-то добить, если у меня дальше с человеком не будет никаких отношений, да, выстраивать не надо. Моя задача вот, вывести его там из равновесия и потом дальше-дальше что-то там накидывать, какие-то манипулятивные тактики, техники применять. Но это все не, не здорово, нехорошо. Манипуляция всегда гонит манипулятор переговорах, которые ведутся на вот как ну, переговорщиках, они не, не любят манипуляции. Mm -hmm. Они не применяют манипуляции. То есть, вот это вот о том, что говорил, да, вот личность переговорщика 93%, задача становиться такой личностью, таким стержнем внутри, чтобы к тебе просто не применяются потом запрещенные эти приемы. Mm -hmm. Потому что, во-первых, ну они с тобой не работают, ну да, ты их уже видишь, ты их уже чувствуешь, и, слышишь. И самое в этот, что к тебе их просто не применяют люди. То есть четко, когда человек приходит, то есть видно, да, к нему не, не, не применяется вся эта история. И вот эти переговоры, которые иногда, да, вот э, я много слышал э, ну, негативного о, допустим, вот этой медиации, что вы там это, вот как бы мириться, дружить там и все остальное, что это как, как будто как ну, слабость какая. На самом деле э, перевести деструктивные переговоры в конструктивные, и э, что делают медиаторы, да, то есть это из жесткого сделать ну, конструктивные. Mm -hmm. Потому что э, понятно, что если, если ну вот покупка машины, простая покупка машины, э, мне с человеком на вторичном рынке, да, то есть. Мне с человеком дальше отношений не строить. Моя задача максимально сбить цену. Понятно, здесь краткосрочно ты будешь делать все, то чтобы вот получить свое, да? И его как бы ответственность, что он там смог отстоять, что не смог отстоять. Но если мне строить долгосрочные отношения с э, компаньонами, с, э, с партнерами, в ну, лично. личном плане, не получится вот этих жестких переговоров. И э, перевести переговоры, ну и медиация, это не значит жевать какой-то, как вот чего-то там этого. Это четко перевести переговоры на равных, чтобы вести. То есть баланс сил. И вот это вот все понимание, оно не говорит о том, что медиация это про помириться. Это мирить, это просто бегать, как кот Леопольд. Нет, это не про это. Медиация это управление процессом переговоров, в том числе, если мы берем просто медиацию и посредник в переговорах, места человек, который может управлять своим состоянием, состоянием сторон и при этом еще помогать людям договариваться. Про какого тут кота Леопольда? То есть это опять же про эмоциональный интеллект, про развитие эмоционального интеллекта, да, да. прежде всего своего, и потом уже наблюдение за другими, управление другими, да? Угу. В том числе управление эмоциональным состоянием твоим, ну, твоего, ну, визави, который в переговорах, если один на один, если про переговоры говорим. Либо про переговоры, в которых ты помогаешь людям договориться, управление эмоциональным состоянием этих сторон, которые находятся в конфликте, у которых искаженное восприятие. И а, переговоры, да, вот что такое переговоры, в том числе, важно, да, подготовка, готовиться. Но самое важное, наверное, переговоры идти без нужды. Нужда в переговорах, она вот как бы делает тебя слабее, когда ты зависим от какого-то решения. Важно идти в переговоры без нужды, понимать, что у тебя есть альтернативы, но если ты не готовишься, ты не понимаешь, какие у тебя есть альтернативы, какие у тебя разные вот, ну, позиции могут быть в переговорах, интересы, то есть к интересам, прежде чем подготов... переговорам, прежде чем подготовиться, нужно понимать и, ну, свой интерес. Вот основной интерес. Зачем? И только после этого ты сможешь какие-то тактики, стратегии выстраивать, какие-то инструменты накручивать и все остальное. И для переговорщиков важно его состояние. Он должен понимать, где его больные точки, что и запускает вообще вот это вот. Где его больная? Как на него конфликтогены действуют? Как вот вообще он запускается? Потому что если ты не умеешь управлять своим состоянием, вот эти тактики, техники, они уже не работают. Ты вот ну, не, не туда их применяешь, ты их что-то не то с ними делаешь. Либо ты делаешь, но абсолютно не туда. И люди чаще всего начинают э, переговоры с столкновения, начинают что-то вот позиционно э, воевать. Да? А как только позиции, э, то не находятся хороших решений. Позиционные переговоры они не двигают, не развивают как бы, переговоры. И mm -hmm. ну, что такое позиции? Да, если вот брать конфликты и судебные разбираются. Позиция это все то, что люди вербализируют, то, о чем они говорят. Требования, ультиматумы, заявления, цена, сумма, это все позиции. Но за позиции всегда есть интерес такой. И интерес это двигатель всего того, что происходит в переговорах. Uh -huh. uh, Станислав, uh, давайте, может быть, чуть-чуть отойдем от темы переговоров. Uh, можете рассказать вообще о себе как о человеке? Чем увлекаетесь, чем занимаетесь? Может быть, какие книги, фильмы интересны? Uh, какое у вас хобби? Ну вот, просто очень интересный вы собеседник, поэтому хочется побольше узнать о вас мое хобби постоянное развитие, да, постоянное чтение, постоянное вот изучение того, что мне интересно. И это все связано с психологией, с переговорами, с конфликтами. Да. Это вот то, что мне... Это, ну продажи в том числе. Это, ну, наверное, основное время, которое вот, вот, вот, чему я посвящаю. Постоянно вот это вот поиску каких-то ответов и поиску каких-то, какой-то информации, как вот, вот эффективнее, да, становиться, как становиться с каждым днем там лучше, да, относительно того, кем я был вчера и кто я есть сегодня, да, то есть чего я хочу вот в этой жизни достичь и куда я двигаюсь. Хобби в том числе, помимо вот этого, я люблю гулять. Вот ходить, гулять, да, то есть для меня это вот Uh, как бы такой uh, отдых, когда ты один на один с собой, да, вот. Uh, когда можно отрефлексировать где-то, не читать, где-то не uh, отпустить все и просто идти гулять. Причем uh, одна из книг, вот этот Михай там это называется «Поток», да, «Как гулять». Uh, иногда мы просто гуляем. Еще раз, давайте повторим, подождите, давайте повторим книгу uh... Михаил Чиксент Михай, психолог, книга называется «Поток». Она о том, что ну, в определенный момент в жизни мы как бы достигаем какого-то потолка, да, чего-то в своем развитии, там, в деятельности, в работе, еще чего-то. И он говорит, для того, чтобы постоянно находиться в потоке, если ты уперся э -э -э то ну, что-то становится скучно делать. Да? Uh -huh. Соответственно, усложни эту задачу. Создай себе какую-то задачу, которая сложнее. В том, что у тебя хорошо получается, просто сделай усложни, Поставь больше э, потолок, и тебе будет интереснее там, достигать каких-то результатов. А, соответственно, э, про погулять я там вычитал. Да? Как гулять, как ходить, замечать, слышать, услушать, что вокруг тебя происходит. И как вообще видеть то, что вокруг нас происходит вообще ну, в нашей вот жизни. Mm -hmm. Из фильмов, да, мне нравятся фильмы, но ну, как бы кино не для всех, да, где вот какие-то мысли, где какая-то глубина, где нужно что-то помыслить, посмотреть. Из, наверное, таких последних фильмов, которые мне нрав... ну, понравились, там, хижина, фильм, где про про принятие, да, про понимание того, что есть нечто, которое ну, что-то тебя вот, позволяет тебе расти. Да? Фильм там «Зеленая книга». вот, вот Просто mm -hmm. интересный фильм, прям вот сам по себе замечательный. Какие-то профессиональные фильмы. Вот один фильм есть про как раз-таки, как вот и медиатор мог помочь людям договориться, и что они сделали, когда э, не договорились про Ах, не вспомню. А, а кто там снимается? Может быть, кто-то снимается по какому-то актеру. Да, вот сейчас а... не вспомню. Хорошо. Что-то еще о себе рассказать. У меня трое детей. Это постоянные тоже переговоры, там умение с каждым по-своему как бы выстроить взаимодействие. Трое Сейчас. детей. Вот тут уж действительно переговоры и переговоры. В тот момент, когда они растут, да, интересно на самом деле, когда у каждого в его возрасте какие-то разные потребности и иногда это уже, знаете, закипание мозга. Блин, что же тебе надо и тебе, и что вообще в этой истории делать? И да, но они, кстати, вот дети учат, наверное, где-то какому-то стрессоустойчивости, какому ага, да, вот каким-то таким вещам, когда ты вот стараешься все же управлять каким-то образом собой, да, своими состояниями, в том числе. Ага, а, Станислав, спасибо большое. Вот если сказать одной фразой или там двумя-тремя фразами, а, для чего вы живете, в чем ваш смысл жизни? А мой смысл жизни становиться для себя, да, вот лучше с каждым днем. А, смысл жизни, наверное, в том числе быть примером для своих детей. Uh -huh. а, Потому что они, ну, учатся от нас на поведенческом уровне. И, наверное, вот это вот одна из таких основных э, ну, пусть там миссий, пусть я ее сейчас сформирую как миссия, да, умение договариваться. Все же вот договариваться, это про мир, про созидание. Созидая, мы становимся лучше. Uh -huh. Мы делаем ну, лучше мир. И сейчас, вот то, что сейчас происходит, э, мы как люди, ну, я думаю, что многие увидели, да, что происходило, как мы смогли э, договаривались, не договаривались какие-то структуры, не какие-то системы, не какое-то государство. государство. Мы увидели государство, это отдельная да, часть, они сами себе. И есть люди, которые, несмотря ни на что, везли там какие-то маски, да, вот, кто-то, люди, люди, те, кто договаривался, кто говорил, слушайте, тяжело, давайте буду готовить еду. Вот эти вот руководители, которые их никто не заставлял, я думаю, что никто не заставлял, просто он для себя понял, да, там вот напротив где-то больницы есть люди, которые сидят постоянно, которых я могу поддержать тем, что сейчас у меня есть. Я могу готовить, я что-то делать. я могу подсказать, я могу рассказать, я могу помочь там, ну, где-то договориться. Бизнесы, бизнесы, им сейчас важно просто договариваться, искать эти варианты, uh -huh. потому что задача сейчас каждого, ну, объединиться, коллаборации и выжить в том, что сейчас есть. Uh -huh. Спасибо ну, вот большое. Как бы... Спасибо. И а, у нас уже завершается эфир. Вот буквально еще вопрос от участника чата. Он просят три... Три самых важных лайфа, лайфхака, как взаимовыгодно договариваться. Три пунктика. А, да, совместно бороться над проблемой, а не друг с другом. Ага. А, угу. Учитывать интересы свои, ну, как это, да? Быть жестким по отношению к проблеме и мягким по отношению к людям. И угу. признавать, что есть интересы у твоего визави и есть интересы твои. Его интересы точно так же важны. Если вы хотите достигать, наверное, там четвертый да, лайфхак, относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. И переговоры точно так же. Иногда наше эго вот... вот, вот Включается, работает и делает какие-то вещи, которые э, совсем ни к чему. Мы все люди, мы вот здесь, на этой земле, для того, чтобы созидать, чтобы делать что-то лучше. Угу. Ну вот последняя фраза, это как ну, действительно как библейская истина, действительно то, что э, самое главное для людей э, — Благодарят вас за ответы наши участники, Станислав, и мы тогда потихоньку прощаемся, я очень благодарю вас за эфир, вы действительно интересный собеседник, обращайтесь к Станиславу как к медиатору, я, например, уверена, что конфликты будут разрешены с вашим участием, вот. спасибо вам большое. Ну и, друзья, следите за нашими анонсами нашего проекта «Люди вне профессии. Дальше». Следующим нашим спикером будет пластический хирург Минска Михаил Кудин. И мы поговорим о, вот, о том, что вам интересно, что, как, где, надо ли делать, переделывать то, что дала природа если переделывать, то как, и почему люди идут на пластические операции, то есть встреча будет интересной, следите за нашими анонсами. Ну, а я напоминаю, если вы хотите быть спикером нашего проекта «Люди вне профессии», то находите меня в Фейсбуке и пишите «Хочу стать спикером». Если вы хотите помочь нашему проекту, быть волонтером, помогать писать посты, рекламу делать, рассказывать о нашем проекте другим людям, пожалуйста, тоже пишите «Хочу быть в команде» и «Милости просим». С вами была Александра Донова и проект «Люди вне профессии». До новых встреч! Пока!